модель явно стала лучше, за счет чего же это произошло. Рассмотрим предикторы, среди них мы видим много эффектов второго уровня, то есть перемножение исходных предикторов на пол. Я выделил два, которые помогут нам проинтерпретировать это изменение. Но прежде всего мы должны посмотреть снова на контрольную группу. Контрольная группа, как мы уже обсуждали, это люди, у которых нулевые значения всех наших предикторов. Поскольку все предикторы проходят через ноль, наша контрольная группа реально И можно сказать, что это люди, которые, допустим, живут не в таком, не в таком, не в таком типе населенных пунктов. Остается четвертый и пятый. Точнее только пятый, четвертый. Вот он. Чтобы было удобнее пересортирую их по алфавиту. Причем мы видим, что для большого города Domicile One нету двухмерного эффекта. А уже для пригорода есть и сам по себе главный эффект, и двухмерный эффект. То же самое для третьего и четвертого. То есть в контрольной группе находятся и мужчины, и женщины, не живущие в большом городе, а относительно пригорода уже только женщина, не живущие в большом городе. Потому что именно женщины закодированы нулем, а мужчины единицей. Таким образом, здесь у нас, если это единица, значит человек живет в пригороде, если здесь единица, то значит, что и в пригороде, и мужчина. Значит, в контрольной группе остается кто? Из пригороды женщины. То же самое здесь и здесь. Вот таким образом описывается контрольная группа. Целиком ее описывать не буду. Принцип, я полагаю, понятен. Поскольку коэффициент при константе отрицательный, значит, в контрольной группе... Очень мала вероятность участия в профсоюзе. Посмотрим, что делают предикторы, касающиеся трудового договора. В данном случае это первый вариант, то есть бессрочный трудовой договор. Итак, если человек, европеец, обладает всеми характеристиками как в контрольной группе, но при этом у него бессрочный трудовой договор, то вероятность участия в профсоюзе серьезно повышается, потому что коэффициент положительный.